Всем привет! Сегодня я вам покажу посылочку с сайта yalta-rosa.ru Это у нас крымская косметика Здесь у нас коробка 8 килограмм Получала я ее на почте России Ну и как вы видите, она еще не вскрыта Сейчас мы ее быстренько с вами вскроем и посмотрим Хочу сразу сказать, что с данной косметикой Я познакомилась на одной из выставок в Москве Это ТЦ Тишинка и честно хочу сказать, что мне очень понравилась продукция, которую предлагает нам э, крымский производитель, в том числе зубные пасты и э, также соль для ванн. Ну, давайте по, по очереди рассмотрим, что же нас ждет. Ну и давайте начнем. А мы сейчас с вами видим большое количество просто пакетиков. Очень все хорошо упаковано в пупырчатую пленочку. Все должно у нас прийти в целости и сохранности. Итак, мы с вами видим большое количество средств в данной коробочке. Многие товары из того, что здесь вы видите, я уже пробовала ранее. Ну и давайте по порядку будем рассматривать, что же мне пришло. Ну первое, что я вижу, это какая-то карточка, Никитский сад, эко-товары для красоты и здоровья. Здесь у нас указан адрес э, город Ялта, Киевская, 36 район овощного рынка. Честно говоря, не знаю, что это за карта, но, возможно, это скидочная карта, так как... Э, производитель, да, ну продавец в данном случае данных товаров, а, сказал, что мне вложит а, скидочную карту в коробочку, возможно, это была именно она. Также мы здесь с вами видим крем для кожи вокруг глаз, питание и лифтинг, это пробники, а, пробники, я так понимаю, были вложены как подарок что у нас здесь есть еще крем для лица для а, дневной для чувствительной кожи ну и а, производитель вы можете видеть что это крымская роза а, также здесь есть сливки увлажняющие для молодой кожи все здесь пришло мне в количестве по три штучки и что-то еще есть а, крем для всех типов кожи анти-эйдж шоколадница ну естественно все это в полноразмерном формате присутствует у них на сайте ссылочку я оставлю внизу можете более подробно посмотреть так ну и буду по чуть-чуть выкладывать наши товары из коробочки прям вот все в подряд так, ну первое, что я вижу, это ультра отбеливание паста доктор Крым. У меня был э, с углем активированным. Кстати, вот такой баночки. Здесь у нас, по-моему, 200. Э, так, какой же здесь объем? честно говоря не вижу но в общем вот этой баночки хватает а 33 грамма вот прям написано здесь данной баночки хватает если чистить зубы естественно два раза в день то ее хватает на 4 месяца это очень хорошая паста и честно говоря заказала во второй раз только на этот раз с тимьяном и шалфеем Поэтому, кто не пробовал, попробуйте. Очень хороший, приятный, свежий аромат. И, в общем-то, свой функционал она вполне выполняет. Так, давайте дальше посмотрим, что у нас здесь. Приятно даже, что производитель э, все, точнее, как производитель, да, поставщик упаковал все э, в такие вот целлофановые пакетики. На случай, если вдруг что-то прольется, то хотя бы не на другие товары. Это очень приятно. Так, ну и э, буду шуршать. Это у нас с вами гель для умывания, лавандер для всех типов кожи, омолаживающий. Вот такой вот гель. Э, он запечатанный, кстати говоря, хочу обратить внимание, что тоже очень приятно. Здесь наклеечка фирменная, все упаковано. Ну, сейчас, конечно, я вскрывать не буду. Уверена, что приятный аромат. Э, средство достаточно жиденькое, но вроде как... Э, Пахнет, пахнуть должно приятно. Так, давайте посмотрим, что же у нас еще здесь есть. Целая куча масок от разных производителей, опять же. Так, ну и давайте посмотрим. Это у нас с вами маска для лица на основе грязи Сакского озера с экстрактом граната баланс эффект для нормальной и комбинированной кожи. Данные масочки я уже брала, и э, очень хороший от них эффект, поэтому заказала себе несколько. С экстрактами лимонной мята для комбинированной кожи. Далее, э, с, с грязью Сакского озера, с экстрактом алоэ для жирной и комбинированной кожи. Ну и тут у нас уже... А, это экстракт мяты для проблемной кожи. Я, похоже, все разные взяла маски. Так, тонизирующая с маслом облепихи экстрактом, экстрактом ламинарии для нормальной и комбинированной кожи на основе крымской бело-голубой глины. Кстати говоря, белая и голубая глина очень полезна для кожи и не только, конечно же, лица. Так, это у нас маска восстанавливающая с маслом рисовых отрубей для сухой и чувствительной кожи. Так, ну и вы видите, да, что здесь у нас дом природы, производитель. А здесь у нас производитель медформула. А, ну то же самое, наверное, да, дом природы. Что-то я немножко перепутала, но не столь важно. Так, и Какая-то еще одна маска у нас с вами осталась. Это Экотаврида. Природные дары Крыма. Ну, кстати, вот производитель тоже, да, Экотаврида. С минералами черного моря. Глубокое очищение для всех типов кожи. Ну, здесь у нас уже с вами 30 грамм. Так, поехали дальше. Ну, давайте так, поехали по зубным пастам. А следующая паста зубная на основе сакской грязи. Зубная паста спирулина и крымский травник производитель. Немножко помялась коробочка, но это ничего страшного. Вот. Такую пасту я тоже пока еще не пробовала. Вот взяла на пробу. Надеюсь, что все-таки мне понравится спирулина. Так, попробуем открыть. Ну, приятно, что все упаковано. Приятно-приятно, конечно, ничего не скажешь. Возможно, потом с вами будем делать тесты. Не уверена, что прямо это будет, конечно же, здесь в Ютюбе. Скорее всего, буду в Инстаграме проводить тестирование, поэтому следите. Ссылочка на профиль в Инстаграм у меня находится в профиле моего канала. Можете пройти посмотреть, кому интересно. Следующая зубная паста с экстрактом маклюры. Здесь у нас с вами 100 миллилитров также производитель Крымский травник. Ну, в общем-то, просто покажу вам тюбит. пока ничего вскрывать не буду, чтобы не терять время и не тратить ни ваше, ни мое. Упаковка достаточно такая простая, знаете, как вот крем такой вот, ну, обычная пластиковая упаковка. Ничего не хочу сказать. Так, давайте дальше, дальше. Пока у меня не села батарейка. Следующее, это, конечно же, кусковое мыло я тоже взяла, не пробовала, не тестировала, захотелось вот мне попробовать. Короче, на сайте очень большой выбор. Можете посмотреть, кто любит именно кусковое. Там, конечно, выбор приличный. Так, здесь мы видим с вами крымское мыло натуральное, полынь лимонное. Так, сделано в Симферополе. Сейчас мы попробуем открыть и понюхать, понюхать. Ну, пахнет, конечно, очень приятно. Вот знаете, как если вы заходите в поле, где растет полынь, Прям, конечно, лимонника я не чувствую, но запах полыни не есть. А, недавно мне удалось посетить такое поле. А, в общем-то, запах очень приятный, пахнет травами, поэтому ничего сказать не могу. Приятное, конечно, приятное. Но мне казалось, что данный брусочек мыла будет немножко больше. Здесь мы с вами видим дары Крыма. Фитоколлекция Крымское натуральное мыло, Крымский лес. Здесь оно уже упаковано, конечно же, вот в такую вот бумажечку и вот такой вот приятного цвета брусочек пахнет тоже очень приятно какими-то хвойными как мне кажется компонентами надеюсь что мыло мне тоже понравится очень большой выбор у них кто любит еще раз говорю посмотрите кстати по очень хорошим ценам вы можете что-то и для себя подобрать так поехали дальше конечно же я взяла мыло с маклюрой с экстрактом маклюры и грязью сакского озера очень приятно что все это упаковано вот в такие вот красивые коробочки посмотрите какой приятный цвет такой серый очень приятно пахнет вот я думаю что для жителей больших городов таких продуктов с такими экстрактами нам просто не хватает всем абсолютно поэтому видите я запаслась на Аж до конца года я чувствую, поэтому... Так, а здесь у нас экстракт маклюры и отвар софоры. А, выглядит мыльца вот так. Вот, кстати, здесь написано все свойства мыла, что оно выполняет. М -м -м, очень приятный аромат. М -м, на каждой коробочке действительно есть такая запись, да, что целебное мыло, вот в данном случае с отваром софоры, Японская экстрактом маклюра обладает выраженным регенерирующим и антисептическими свойствами. Регулирует липидный баланс кожи, питает кожный покров, повышает тонус. Борется с кожными заболеваниями, угревой сыпью, пигментными пятнами. Так что, кстати, на каждой коробочке, там каждое мыло, оно что-то в себе несет, да, то есть здесь, кстати, написано, что такое маклюра. Вот, поэтому можете поставить на паузу и посмотреть. Вот. Сейчас я быстренько гляну. Ну, вот, кстати, опять же, да, полынь лимонная. Сейчас сфокусирую. Можете посмотреть, так, что в данном случае, какой функционал выполняет данное мыло, да, с экстрактом полыни лимонной. Вот, так что очень, конечно, приятно. Так, Крымский лес. Здесь у нас просто написано, что увлажняет кожу, придает здоровый вид. Так, ну и последняя, а ну последняя уже там тоже смаклюры не буду показывать. Давайте не будем терять время кому интересно ребят вы можете мне написать какие-то комментарии да я вам более подробно скину информацию либо там можете мне написать в личку я тоже вам скину так следующий товар это гель для умывания кстати хочу сказать выразить огромную благодарность они это оператор которая со мной связывалась с магазина ялта роза потому что Тех товаров, которые, которых не было в наличии, она мне предложила варианты по ценовой стоимости, да, и по функционалу на замену, то есть не было такого, что, да, вот мне сказали товаров, допустим, нет, да, и высылает тот, только тот перечень, который был, то есть мне предложили сразу же товары на замену, так что выбор, в общем-то, и выбор был... Определён, да, и, собственно, конечно, благодарность, опять же, хочу повториться, выражаю Анне за то, что оперативно со мной связалась и предложила товар на замену. Так, а здесь у нас с вами гель умывания с комплексом, с комплексом черноморских водорослей, мягкая свежесть для сухой чувствительной кожи. Дом природы, это у нас крымская мануфактура, вот производитель вы можете видеть. Здесь 150 грамм, но ну это типичное. Кстати, опять же, хочу повториться, вот меня что очень не то чтобы удивляет, а даже больше радует, нежели удивляет, что вся продукция упакована. Сейчас распаковывать не буду. Если кому-то интересно, я могу, в принципе, сделать, наверное, в режиме онлайн, прямого эфира, тест всех продуктов. Ну, маски, наверное, все сразу открывать не буду. А конкретно, что касается различных вот таких вот э, средств, да, могу, конечно же, показать. Поехали дальше. Следующее, это у нас, похоже, тоник для лица. Это уже у нас производитель скифия премиум гидролат василька с ионами серебра один год в темном месте кстати хранить его нужно вот так что такая вот тоже штучка Посмотрим, попользуемся, более подробно вам расскажу. Кто уже пользовался, кстати, этими товарами, наверняка есть такие пользователи. Напишите, пожалуйста, ваше мнение, понравились они вам или нет. Вообще, выполняют ли они свою функцию или нет. А Дальше, что я хочу показать, это у нас масляно-солевой скраб, минеральный скраб сакской грязью вот такая вот баночка мне казалось почему-то что она будет больше но она не очень большая вот ну дата производства вы можете видеть 13 мая 2020 года я вижу язычок она уже упакована пока сейчас вскрывать не буду далее также здесь есть у нас соляной скраб сакская грязь с экстрактом лавра как-то удивительно удивительно упакована данная коробочка. Здесь написано, что это для тела. Опять же, пока вскрывать не буду. Вы можете видеть дату производства. Также производитель Дом природы 17 февраля 2020 года. Ребята, опять же, повторюсь, кому интересно, могу протестировать реально в прямом эфире. Возможно, даже выйду сама, в, буду в кадре. Если интересно, то напишите, я специально сделаю такой прямой эфир. Следующее, что также хочется показать, это, конечно же, сыворотка с морским коллагеном, также от производителя Скифия. Вот такая вот обычная баночка, в общем-то, крымская мастерская, экспресс, сыворотка экспресс. Я, кстати говоря, сыворотки обычно использую вместо крема, то есть перед тем, как нанести а перед тем, как нанести а, тональную основу, я иногда пользуюсь сыворотками, ну, либо на ночь в экстренных случаях. Также взяла а, крем для кожи вокруг глаз, васильковый, сто процентов натуральная работа, также производитель скифия. Ну, конечно, очень все красиво здесь выполнено. Кстати говоря, вот смотрите, что входит. Гидролат василька, масло ши, масло манго, жужуба, миндальное масло, эмульгатор, витамин Е, понтено, гиалуронка, молочная кислота, эфирное масло розы. Срок годности, кстати говоря, 4 месяца. Так что смотрите, здесь у нас 6-е, 2020 То есть, э, эта косметика считается натуральной, но ну как вы понимаете, что долго она, естественно, не стоит. Такая очень красивая упаковочка. Прям хочется ее открыть, посмотреть все-таки, как это выглядит. Ну, так. Одной рукой просто это не очень удобно. Вот такая вот баночка. Крем для век Васильковый. Посмотрите, какой. Такой вот простой просто... Стиль такой, знаете, как будто там сметанка в данной баночке. Выглядит очень интересно. Так, у меня уже упала инструкция к данной баночке. Она здесь тоже присутствует. Сейчас я вам ее тоже покажу, кому интересно. Можете поставить на паузу и прочитать. Так, поехали дальше. Следующее, что также было, это у меня крем с маклюрой, тоже крем для лица ночной с маклюрой. А, эту коллекцию я себе взяла на а, осень, так как, соответственно, в период а, перехода с лета на осень уже начинаются ветра активные Срок годности 2 года, вот смотрите. В общем, вот такой вот а, крем с Маклюрой. Кто хочет, также можете поставить на паузу. И а, есть такой же а, для лица, для чувствительной кожи с грязью Сакского озера. Можете посмотреть, что он делает. Опять же, ничего сказать про данную косметику я не могу, так как взяла первый раз, но на, я уверена, что она, в общем-то функционал имеет отличный так как я уже опять же повторюсь пользовалась но обо всем по порядку и следующая это у нас маска с морскими водорослями крымский уптан эффект лифтинга это у нас по моему маска для лица маска для лица вот вы можете видеть а, кстати говоря уптан это у нас сухая такая смесь да вот смотрите как пользоваться ей Развести кипятком на 1 столовую ложку птана до консистенции густой сметаны. Дать немного остыть. Нанести теплую смесь на чистое лицо, шею, зону декольте слоем 2 мм. Оставить на 15 минут. Смыть водой. Ну, в общем-то, вот. Состав. Мука овсяная, мука рисовая, водоросли, бентонитовая глина. Витамин Е, травяная пудра, лаванды, ромашки, календулы. Срок годности, кстати говоря, опять же 12 месяцев. Так что, конечно, тут не запасешь совсем, хотя на год можно запастись. И а, также я купила маску для всех типов волос с эффектом ламинирования. Крымский Уптан. Ну, такая же, собственно, а, такая же сухая смесь. Уптан маска повышает, насыщает волосы микроэлементами, улучшает кровообращение в корнях, удаляет ороговевший слой кожи головы, усиливает рост, придает волосам блеск и силу. И силу. Желатин создает эффект природного ламинирования. Ну и здесь у нас уже э, маска изготовлена в самой Алуште. Вот. Так что Уптан я еще ни разу э, не использовала э, ни для лица, ни для волос, поэтому ничего сказать не могу. Так, ну и предпоследнее средство, которое также у меня в заказе, это натуральный тоник для лица с вытяжкой из грязи Сакского озера с гидролатом мяты. Вот тоже такое вот приятное его цвета, 150 мл здесь у нас данное средство. Так, у нас тут 22 июля 2019 года, а срок годности сейчас мы глянем. Кстати говоря, здесь есть такая отметка, что не тестируется на животных, не содержит парабенов СЛС. Срок годности 18 месяцев. Ну, в общем-то, еще полгода можно им пользоваться. Так, ну и, конечно, самое приятное, то, что, в общем-то, занимает в этой коробке 5 килограмм практически, так это соль, морская соль. Я уже таких две упаковки на 8 раз использовала очень хорошая соль кстати хочу вам немножко о ней рассказать а, здесь у нас крымская царская морская соль крымский соли про соли промысел а, по-моему то ли здесь гресс, то ли гэс как-то так она называется сейчас я постараюсь найти в общем, данный соль я купила также на выставке. Честно говоря, я от нее в восторге. Потому что, кто знает, вот эти ощущения, когда ты заходишь в море, да, покупаешься минут 10-15, выходишь, смотришь на пальцы, на подушечки своих пальцев на руке, на ногти. да, Если мы говорим сейчас про тех людей, которые отращивают ногти, тот знает, что соль немножко выбеливает саму ногтевую пластину и дает некий... Некое отражение на пальчиках э, рук. Ну и, соответственно, ног. Ну, в общем-то, в целом, конечно, на всем организме. Так вот, э, до этого я покупала соль которая продавалась в аптеках как там в масс-маркете. И, кстати, видела тоже крымские соли, тоже покупала. Они в принципе неплохие. Но есть другие марки. Сейчас не буду их озвучивать здесь в этом видео, которые такого эффекта вот как данная соль не достигали. Ну и соответственно встает вопрос, да, что там действительно была за соль и была ли это вообще какая-то там соль морская или нет. И я попробовала вот эту соль она стоит, кстати, не очень дорого, по-моему, 70 рублей за упаковку, но действительно соль отличная, свой эффект она действительно показывает, достаточно 15-20 минут лежать в ванной, вот такого вот пакетика хватает на 4 приема в ванной, для взрослого, ну, то есть для ребенка еще меньше, естественно, ну и здесь мы видим, что... У нас а, в лучших традициях солеварение с 1789 года здесь один килограмм срок годности кстати два года вот а, кому интересно я могу опять же а, снять отдельное видео да ну конкретно вот про какой-то продукт рассказать если это нужно если нет вы можете сами зайти на сайт и посмотреть там вся информация в общем-то подробно есть а, производитель а, республика крым Состав соль морская садочная, природная. вот а, Так что вот такой вот пакетик с солью э, даже можно, честно говоря, и в подарок подарить. Потому что э, для городского жителя это просто ценный, ценное приобретение. вот Ну и я, соответственно, заказала себе таких 5 пакетов. Ну не то чтобы на пробу, я уже знаю как, какой эффект э, данная соль. Какой, каким эффектом обладает данная соль, поэтому я заказала, как вы можете видеть, 5 пакетов, аж 5, вот, ну, надеюсь, что на ближайший год или полгода мне этих товаров хватит, и потом я, конечно же, оформлю еще одну посылочку, вот, ну, это был небольшой заказ с сайта Ялта. Я сейчас покажу еще раз э, эту визиточку, если я ее найду, но, похоже, э, я приложу в, в ниже, а, вот я нашла, нашла, нашла, нашла, вот, yalta.rosa.ru, вы можете видеть э, сайт именно э, данный, э, данных продук, данной продукции, то есть, опять же, повторюсь, это сайт, на котором можно приобрести любого производителя э, именно из Крыма вот так что здесь вы можете видеть что а, какие у них производители с ними сотрудничают можете поставить на паузу и посмотреть вот так что если есть у кого-то какие-то вопросы комментарии то пишите а, будем делать с вами видео если кому-то опять же повторюсь интересно более подробно посмотреть на саму консистенцию продукции вы мне только скажите, напишите, я обязательно сниму э, прямой эфир. Ну, для тех, кто не сможет быть в прямом эфире, естественно, будет выложено видео позднее. Всем отличных выходных, всем пока-пока.